Есть экспресс-тест, как понять, что вы уже все, не развиваетесь. Например, возьмем молодого человека, который только-только окончил школу, у него свободная жизнь, свобода от родителей. Ну что он первым делом идет делать? Он идет тусить с друзьями. То есть он ходит на дискотеки, он развлекается. Потом в какой-то момент наступает э, выбор, пойти на дискотеку или поспать. Вот как только он выбирает поспать, все, человек у него накапливается усталость, он хочет отдохнуть, он хочет накопить свои э, силы. Вот э, так вы можете, в принципе, тоже определить, куда вы двигаетесь. Но если вы прикладываете какие-то усилия для того, чтобы призываться, вы большие Вот. Ну и в заключение хотел сказать, что э, нужно... Продолжать развиваться, потому что, как сказал Гераклит, все течет, все меняется. Задать себе вопросы, держите это в голове. Что будет, если я остановлюсь? Я превращусь в болото.